пацаны пару дней я блять ее восстановлю сяду на нее и поеду она в рабочем состоянии бля, видите бля даже пружина повыскакивает говорят сами за себя что а ну-ка нажми на стартер <сёк> пассажир и мы тебя повезем блять колеса как колеса, даже шланги целые и вообще, пацаны, бля. двери зато блять, крыша, вообще стойки, то вообще как бы, блять, все целое. Вон это. берите, пробуйте, смотрите. Короче, размер этого озера. 77, по-моему, или 67, не помню, короче. Сейчас померяю. Ой, бля, я буду на натуре, в натуре. Ой, буду в натуре. В натуре. Ладно, короче, бля. Что вам, бля, доказать, показать, бля как там что там Я говорю, сколько оно там что почем какие правильно неправильно померил семьдесят и шесть там не знаю что смотрите короче видите пиздеть не буду вот что канону есть ну то наверное сгнила блядь наверное в миллиметр стопудово а 75, 75, пять семьдесят пять семьдесят 75, блин, нет, семьдесят пять. нет, семьдесят. Семьдесят, да. Все, пацаны. Не грузите меня, раби Вот, я живу в такой стране Тут медведи ходят, блядь, бочки переворачивают Думают, что там брага, они такие И Глыть, глыть, глыть Шутка, конечно Мне хоть говорить поэтому этому А я буду на туре, на туре За островы. За островы. Это моя мамка там. 85 лет, дать. Еще лазит в этот какие-то. В погреб. Пацаны, если вы видели это погреб, я вам покажу как-нибудь. Как ее снять, она такая вообще сниматься не хочет. Ну, пацаны, я такую вам скажу, что в таком возрасте 85 лет она такая, блядь, по лестнице спускается в погрев. Ну, 4 метра глубиной он такой. Лестница стоит, это как ее называется, блядь? Корабельная. Тонкая, блядь, спрутьев такая, крепкая. Ну, там, я туда спускаюсь сам, там, ноги болят, как бы, ну, наступишь, не так, бля, Ух. Она туда лазит, короче, вытаскивает оттуда ведро картошки, ну, которое должно прорасти, блядь, и вот-вот весной будем садить ее. Я то сюда, а, блядь, никого не жалею, ни себя не жалею, блядь, не жалею, что мы потом будем жалеть, лезет туда, это вообще, блядь, пацаны, караул. Это, блядь, жесть. Волнуюсь, конечно. Ну, и горжусь. Да. Ай, блядь, мы такие, да, блядь. Как они там называются? Водостойкие, блядь, или долгожители, блядь. буду. В натуре, в натуре. Тут все равно в этих глухомане нет никого, блядь. Кроме клещей и лещей, блядь. Ну, в озере. И, бля, и как они там вообще сами себе называются? Сейчас плюну в ведро. Нет, ведро плювать не буду. Не Фу, бля, на улицу плюну. Эх, пацаны, пацаны, бля, буду на туре. На Ладно, все, короче. Пока-пока. Пока-пока, типа, пока-пока. пока. -пока. А, пока, -пока.